Здравствуйте, уважаемые телезрители, меня зовут Юрий Алаев, в эфире очередной выпуск программы «Акцент», и этот выпуск, а также следующий за ним будут посвящены одной теме, так называемой научной журналистике. Я хочу представить вам человека, который в свое время основал такую же по задачам, в принципе, школу научной журналистики, при редакции журнала ⁇ Русский репортер ⁇ одного из лучших, наиболее качественных изданий на территории современной России, на мой взгляд. Кроме того, этот за человек, я имею в виду Ольгу Андрееву, она рядом со мной в студии, является преподавателем научной по курсу, назовем вот так, научной журналистики в Московском городском психолого-педагогическом университете. Я прав? Уже нет. уже нет. <смех> нет, <смех> уже уже нет. нет. Вот, видите, время идет. Но нам достаточно будет того, что вы основали школу научной журналистики в редакции «Русского репортера». И давайте мы немножечко поговорим. А, что это такое вообще школа научной журналистики? Вот коротенько. Когда вы ее основали, как эта идея пришла вам в голову? А, школу научной журналистики... А... Ну, во-первых, это такой бизнес по-русски, как бы, да, бульон, и я при деле. Это очень много хлопот, это очень много сил, это очень много всяческих mm -hmm. вложений и ноль денег, конечно же. А, основывалась эта школа, и замысел ее был как раз обратный, дать возможность людям хоть чуть-чуть подзаработать, потому что на фоне тотального журналистского кризиса, медийного, это а, все выглядело очень... И очень печально. Понимаете, цинизм – это прекрасная вещь, если он начинается ну, с какой-то достаточно высокой профессиональной точки. Вот мы умели писать, мы понимали, что мы умеем работать с информацией. И нам есть все, что предложить. Мы обладаем неким знанием, которое может быть монетизировано, которое может быть обращено в какую-то в какую-то ценную народохозяйственную, ценный народохозяйственный ресурс, uh -huh. так сказать. Когда, так сказать, эта идея начала, начала, так сказать, мучить мои девичьи ночи, так сказать, посещать меня, стало понятно, что мы имеем дело, когда мы говорим про научную журналистику, мы не, не можем понять, на каком слове мы делаем ударение, в первую очередь. Мы это кто в данном случае? А, ну, в данном случае вот команда преподавателей, которые этим занимаются. Угу. И в конце концов, начав э, с преподавания э, общего курса о, о том, как устроена современная российская мировая наука, мы думали, думали, жили, жили и пришли к тому, что сейчас у нас на школе преподается 9 курсов, и фактически мы даем весь набор необходимых профессиональных опций, которые необходимы человеку от новостной ленты, от новостника до главного редактора нового медийного проекта. <соединяющие> а, а, научный журналист — это прежде всего хороший журналист. А, и а, вот тут вот возникает вопрос о том, что такое хорошая журналистика как класс угу. вот если вы журналист вы наверное отслеживаете процессы которые происходят так сказать на нашем с вами профессиональном пространстве конечно и я думаю что вряд ли вы от них в восторге потому что то тотальное вымывание э, смыслового содержания Тотальное вымывание вообще какого-то умственного усилия, которое прилагает автор к созданию материала. То есть мы стремительно скатываемся к прелестным текстам, как возродить страсть, 10 способов возродить страсть после 10 лет брака. Да. Как бы. 50 способов. Серого, да, серого, да да, да, да, да, да, примерно да, да, так. Да, да. Хорошо, вот этот ваш курс, который начался, как я понимаю, с попытки дать представление слушателям о том, что представляет собой, извините за тавтологию, современная наука, вылился в результате в то, что вы прививаете некоторые навыки, даете технику ремесла. Как писать информацию, как делать репортаж с точки зрения композиции, там, языка, да, отбора фактов и так далее. Да? Я правильно вас понимаю? Сколько это занимает? Вот, э, я пришел в вашу школу. Да? Я хочу публиковаться в «Русском репортере». Страстно хочу. Да? Я решил у вас поучиться. Сколько я буду учиться, что я буду иметь на выходе? Это какой-то сертификат, какая-то бумажка, извините меня. Или просто я прослушиваю, вот ваш курс, он сколько составляет, семестр, два, или там в переводе на обычный календарный язык, там год, два, полгода? Значит, это все занимает 4 месяца, 5 месяцев, mm -mm. значит, 4 пары каждую субботу. Не ну, слушаю. Слушаю. Для них платное образование, для этих ребят? Они К платят, сожалению, да. платное. Нет, ну что К ж. К сожалению, платное, Все. потому что это аренда, потому что это я должна заплатить преподавателям. Ну преподавателей? Девять человек. человек. А, по каждому курсу, По каждому курсу да, еще приглашаю еще курс. и больше. Один курс, может, два-три человека. Вот вы затронули 4. очень интересный такой... Темку, да, назовем это так, не темой, темкой или под темой. А что такое хороший журналист? Это главное, это ключевой вопрос. Это все с этого, в это упирается и все с этого начинается. Можно я предприму небольшой экскурс в сторону? Насколько я знаю, вы ведь филолог, да, вы кандидат филологических наук, учились в Литинституте, учились сожалению философских наук. Почему же, К сожалению. Ну, не знаю, это такая ваковская шутка, я эстетик, культуролог, фактически. Понятно. Хорошо, у вас преподавал в частности автор Альтиста Данилова, да, профессор Орлов, ныне покойный, к сожалению, он вас чему-то учил, правда? Вот у меня всегда, ну, некоторые, я не знаю, может быть, это профессиональная деформация такая, журналистская, я, когда говорят о ЛИТО-институте, ЛИТО, я всегда думаю, ну, ну как, чему ну чему там можно научить? Ну, как говорил Шолом Алейхом, талант как деньги, есть-есть, нет-нет. Или все-таки вас чему-то там научил, в том числе профессор Орлов? Вопрос э, не без подвоха, потому что мы потом перейдем к тому, можно ли чему-то научить в области научной журналистики. Да? Да, это учительный вопрос, да. Это вопрос номер один, да. не учил нас писать. Я так думаю, да. Никогда. Ну, хоть но что-то. Представление Он был великий человек, к сожалению, был. Вот это был человек, который обладал... Вот этим универсальным, не стареющим, не, а, не девальвируемым а, не девальвируемой ценностью, умением извлекать смысл из реальности, из культуры. Это был тот редкий тип человека, который научил, научил себя меняться под воздействием культуры для которого культура не была набором обязательных произведений, которые составляют джентльменский набор для чтения отечественного интеллигента, ну да. и который не разговаривал фамилиями. Он не разговаривал, он не вел социальные разговоры. А ты читал, а ты, ты знаешь, он вел разговоры по смыслу. И вот этот сам этот факт, сам факт того, как он подходил к тексту, к нашим детским, инфантильным, глупым пописулькам, которые мы ему а, приносили в большом количестве, он требовал, чтобы мы писали непрерывно. И вот это было, конечно, очень, очень важно. И вот, теперь, вот с этих высот духа мы возвращаемся на такую вот простую, да, в каком-то смысле, да, циничную почву. Вы, ваши коллеги, теперь вот здесь в КФУ, открывается, открылась школа научной журналистики, будете пытаться подготовить людей, которые будут в состоянии, популярно, доступно да, для широкой аудитории, не только для специалистов, излагать что-то о науке. Да, рассказывать об, о людях, о ученых, об открытиях, о разработках, о ведущихся исследованиях, каких-нибудь там базонах Хиггса. Вы будете стараться делать это э, так же, как делал, как общался с вами профессор Орлов. Но это же нереально, насколько я понимаю. Вы, здесь немножко другая задача. Но как-то вы их должны натаскать, как-то вы их должны научить. Я вот... Просто очень любопытно мне, да, уже не как даже вот э, профессиональному интервьюеру в данном случае, а как человеку, э, как это можно? Ну, как, как вы это видите? Э, э, как? Драть, драть. И драть. И еще раз драть. драть. Как, как мать, говорю, так сказать, как, как женщина. В пору моей учебы на журналистике здесь, в Казанском университете, были некоторые ограничения. Это было очень давно, как легко догадаться. И тогда были ограничения. Во-первых, у нас была очень маленькая группа, 25 человек всего. Из них 12 это татарская журналистика, и, собственно говоря, осталось там 12-13 на так называемой русской журналистике или русскоязычной. Нельзя было поступить, если у тебя не было два года трудового стажа, или ты не служил в армии. Нельзя было, быть допущен, нельзя было быть допущенным к экзаменам, если у тебя не было публикаций. И это, с моей точки зрения, был достаточно разумный фильтр. Сейчас, последние по крайней мере 20-25 лет, насколько я могу судить, во всех вузах, и в МГУ в том числе и в КФУ тоже, на журналистику принимают после школьной скамьи. Девочка, мальчик, 17, в лучшем случае или в худшем, я не знаю, уж там 18 лет, допускаются к вступительным экзаменам, что-то такое пишут, опять же, может быть, что-то предоставляют, там какие-то писульки, там заметочки, сдобренные печатью редакции, где там они публиковались. поступают, 5 лет учатся, или там в современном варианте, если бы наверное, 4 года уже, не суть важно. И потом приходит в редакцию. Я 20 лет редактировал деловую газету. А, и, да, что я вам буду говорить, вы профессиональный журналист, мы с вами прекрасно понимаем, что этот мальчик и девочка приходит. Как выглядит практикант с голубыми да, глазами. да. И он ничего не знает. Ничего. Ничего. Это а, ничего. А, его, а его нужно направить в какой-то отдел, да, то есть на какую-то тематику. Более того, он считает, что знает. Он считает, что если он напишет тезис, доказательства. А, ну да. да, и да, да, вывод, да есть тези, да, мы да, все да. сформулированы. То да. это будет статья. Это будет статья. И вот их надо научить. Ну хорошо, есть репортеры, есть репортеры, занимающиеся криминальной тематикой, спортивные журналисты и так далее. Я не хочу сказать, что они там на каком-то низшей ступени развития, да, но все-таки попроще тематика, если не влезать глубоко в ту же криминальную тематику. А на уровне информации случилось то, зарезали там, сожгли тут, и все. Эфир обеспечен, пол, полоса, вернее место на полосах тоже. Но когда мы доходим до науки, задача, с моей точки зрения, становится на порядок сложнее. Если у меня нет никакого базового образования, я не физик, я не философ, да, я не филолог, я не искусствовед, да, я, не знаю, я не электротехник. Сначала меня чему-то этому надо научить, потом уже допускать э, к людям ученого мира или к, в лаборатории, э, а потом уже возникает вопрос, а талант-то есть популяризаторство науки? Редчайший талант, на мой взгляд. Как с этим? Um... <coughs> Первое, что тебя поражает, когда ты начинаешь заниматься со студентами, вот, ну, как, какие наши студенты? Они все имеют высшее образование. То есть им от 25 до 40. В этом вот там году. К нам в нашей пришел... научной школе, извините, что перебиваю в русском репортере. Да. да, угу. да. А, то есть это все уже фактически молодые, но сформировавшиеся уже люди, имеющие высшее образование. А, для них становится шоком и открытием, когда ты говоришь им, что э, в статье должен, был, должен быть смысл. Что э, ты не должен просто рассказать о факте того, что ученые открыли там что-то, запустили там кого-то. Коллайдер какой-нибудь очередной. Что-нибудь, да. А что из этого факта должен быть извлечен некий прибавочный продукт в виде смысла. Понимаете, вот э, э, э, когда-то э, Льва Толстого спросили, про что Анна Каренина. Он сказал, я не могу этого объяснить, вам нужно прочитать роман Эхими. до конца. А, а, а, а. А нельзя сказать, что это про то, как Анна Каренина изменила своему мужу. Потому что прибавочный смысл, который рождает Толстой в процессе вот описания этой ситуации, он огромен. Настоящая журналистика начинается с того, что вы настолько глубоко интегрировались в эти факты, в эти в этих людей в эту среду, что вы сумели вытащить оттуда. Понимаете, то, что Вася Пупкин изобрел, я не знаю что. Ну, мало ли. Ну, что-нибудь. Ну, что-то изобрел, так. да. Не знаю, новые средства от импотенции. Это не так уж важно. А если мы не сдвинем эту тему и не сделаем эту тему лично важной и лично важным сюжетом для каждого читателя, это вопрос хорошей литературы, это вопрос хорошей профессиональной работы с реальностью, работы со словом, работы с, с материалом, который, который вы имеете в руках. А дальше начинается уже технологический процесс. Нельзя научить человека писать, читая ему лекции. И говоря, давайте мы будем писать хорошие статьи, не будем писать плохие статьи. Это ну, прекрасное ну, намерение. Можно его натаскать. А дальше мы начинаем работать. Все должно быть главный принцип нашей школы, по крайней мере, то, что я к чему я призываю всех, кто... Вот, хочет играть в игры а, образования, это дать людям все подержать в руках, все пропустить через руки. Начиная с самых маленьких вещей. Вот как м -м, описывать деталь. Mm -mm. Деталь имеется в виду не машиностроительную а нет. деталь. <laughs> да, нет. Да. Помните, была это. Э, Детали и подробности. В да. советской прекрасной советской журналистской школе было это обязательное репортажное начало они же не знают, что такое репортажное начало но да. будто свое, как это председательский это шутся, газик да. пылит попросил. Да, да, да, да, да, да. да? вот она, эта деталь вот она, и дальше мы поехали а вот как это увидели еще было это голубым огнем полыхали стажары вот, это, вот эти вот э, стандартные репортажные начала, это смешно, но это то, что учит это это глаз, работает. это то, что учит глаз замечать э, детали, они этого не умеют совсем никак. И вот мы начинаем описывать лица, вот как uh -huh. у вас устроено ушко, как у вас устроен носик, как вы ходите. Метонимический портрет, метафорический портрет, как работает метафора. Вот у Бабеля метафора такая, метафора uh -huh. сякая, uh -huh. вот метафора развернутая, метафора реализованная, метафора для этого, для этого. У Толстого вот так, у Олеши так, у Бабеля, у Бабеля ну, так. Да. И у Олеши время... он пел в туалете. Это метонимия, но ну, неважно как бы деталь, неважно. Вот с этим они начинают работать, и вот морда и обстол, морда и обстол, они по 10 раз переписывают, по 10 раз пере, пере, переделывают. Нет, не так, композиции нет. На этих маленьких кусочках они уже очень важно задать уровень. Когда ты начинаешь с Бабеля, когда ты начинаешь с Толстого, когда ты начинаешь с Бунина. Становится понятно, где мы находимся. Нужно задать эту географию качества. Где у нас хорошо. Вот там у нас хорошо. А ну дальше да. вот да. А, а, нужно царапаться, сбивая руки, и ноги в кровь. Вот идти в эту, Я в эту сторону. Я должен сказать вам, Ольга, что вы ставите очень высокую планку. Чтобы... А, Докинуть до верхушки дерева Нужно целиться в Луну Это правда это одно, это, это одно из моих любимых сравнений Я, правда, использую метафору прыжков в высоту да, Когда тренер тебе говорит Вот тебе планка на 220 Ты говоришь, да я 180 не возьму, прыгай Прыгай Не прыгнешь 220, но 2-то прыгнешь Хотя прыгнул бы в 180 Это отличное сравнение, отличная метафора Я правильно потребил термин? Ну вот И вот Ставя такую высокую планку, вкладывая э, в своих подопечных столько сил, я думаю, что это все-таки много сил, и, и требуя от них многих усилий, вы в конце концов их выпускаете. И вот тут возникает, я не знаю, может быть, философский вопрос. Ну, с моего уровня, для моего уровня философский. А, была пора да, там, там в советском далеко, во времена СССР когда э, вот хорошим тоном считалось знать знать и интересоваться если вы помните, были же такие журналы там, знание силы, техника да, молодежи да, да, вот с этого наука, мы начинаем наука вот, из жизни с гигантскими тиражами, с гигантским интересом кружки, сообщество научно-технического творчества это было трендом, как сейчас модно говорить, да, и вдруг, или не вдруг, все кануло. Если вы, мы, я имею в виду, вот в данном случае Казанский университет, и кто-то еще, вот начинаем э, этот бульон разогревать, да, пытаемся создать питательную среду, э, мы, вы, на самом деле рассчитываем, что Думаем, во-первых, что это возобновление этого тренда необходимо и рассчитываем на его возобновление. Да? Нет? Куда денутся эти ребята, которые прошли через ваши испытания, научились чему-то. Может быть, даже, извините меня, за пафос, да, ну, прониклись да, эмоционально, влюбились, можно сказать, вот в это, что это так можно делать, вот так можно и нужно писать. Извлекать смысл, создавать прибавочные смыслы, да? Может быть, генерировать какие-то эмоции, какое-то настроение. И вот они все это вроде бы уже умеют. И где приложить свои силы? Куда они пойдут? На какие деньги? Uh, значит, uh, мы же хитрые. Да. Yeah. Мы же хитрые. Интересно. Почему мы сделали школу научной журналистики? Почему мне сделать школу просто журналистики? Да. Потому что просто журналистика уменьшается, а научная журналистика, она расширяется. Я могу своих студентов хоть где-то, но приткнуть в хорошее место, где я знаю, что работают хорошие люди. Вы будете пользоваться своими личными связями. Конечно. А что такое школа журналистики? Это, это очень личные. Это вход. Мы с ними сидим часами, мы с ними возимся, мы читаем, мы читаем эти тексты. Я говорю, я могу говорить пафосные вещи. Можно я через минуту скажу пафосные вещи. Да сейчас вещь. Потому что, правда, и цинизм правильный, и пафос это все части одной, так сказать, истории все и необходимые есть место. части этой истории. Я, когда ко мне приходят люди, и они мне заплатили немаленькие деньги, а я беру на себя некую ответственность. Мы все берем на себя некую ответственность. Если человек говорит, я хочу быть журналистом, мне нужно его пристроить где-то в хороший руть, мне нужно учить его хорошим вещам и отдать его в хорошие руки, чтобы он мог дальше там развиваться, чтобы он не растворился в этой коленочной журналистике, которая делается на коленке абсолютными непрофессионалами, и не погряз, и не утонул там в этих э, пять способов выйти замуж за олигарха. А, а, а он мой родной уже, мне его нужно уже куда-то отдать в хорошие руки. Чем заканчивается наша школа? Тем, что они защищают диплом, который состоит из защиты своего собственного медийного проекта. Мы делим группу на три, на четыре части в зависимости от количества человек, и они начинают, это редакция, модель редакции, mm -hmm. они начинают с нуля разрабатывать свой собственный медийный проект. Они слушают курс «Концепция СМИ». Uh, им объясняют, как это делается, они перерабатывают кучу uh -huh. разных изданий, они начинают понимать, как устроен само механизм работы СМИ, uh -huh. не только как пишется статья, как работать с материалом, но как устроено само СМИ, что такое рубрикация, как э, формируется аудитория, что такое сам процесс формирования аудитории и так далее. И, так далее, и, так далее. и вот они три месяца занимаются тем, что монтируют и создают собственное СМИ. Редакцию. Редакция. Фактически, mm -hmm. фактически это редакция. С ними работает научный руководитель, который чаще всего уже на следующем занятии после второго уже не слышно и не видно, потому что народ настолько входит во вкус, и все так начинают орать. А, и увлекательный процесс журналистика. Вы же любите свою профессию. В общем, да. Журналистика ⁇ это классно. Это классное приключение, если ты находишься в хорошей компании и делаешь хорошие вещи. Очень, это су классно. очень, очень существенная, если не сказать, принципиальная оговорка. Да, если есть. Если. Конечно. Если, если. Конечно. А дальше начинается а -а -а. пафос. Вот они у нас выходят уже готовыми, ну, как это сказать, они кое-что умеют. По крайней mm -hmm. мере, у них в голове есть некая планка, что вот хорошо это вот там. А, не надо строить иллюзии, за пять месяцев человек не станет Песковым. Не станет Он станет Песковым через 10, через 15, через 20, через 30 Может лет. Может быть. Может быть. Но мы, по крайней мере, поставим да. его на ту дорогу, пойдя по которой он туда придет. А дальше, понимаете, э, что такое научно-популярная журналистика? Вы же правильно вспомнили? Знание сила, вокруг света, юный натуралист, техника молодежи что там еще было, наука и жизнь, химия. Ну, химия, жизнь и так далее. Все физика, эти люди у нас преподают да. из, этих, из этих изданий. Проект научно-популярной журналистики в Советском Союзе разрабатывался вместе с проектом второй индустриализации после Второй мировой войны, uh -huh. после Великой Отечественной. Была поставлена стратегически важная государство, задача, которую государство осмыслило, как стратегически важно инициировать, возродить интерес к э, любопытству, нормальное человеческое любопытство к тому, как устроен мир, как устроена природа. Как устроена, ну, базовые условия как для любого журналиста и ученого, кстати. Да. Поэтому я как считала, так и считаю, что вот это любопытство, вот это желание знать, что там было в царствовании Алексея Михайловича это самое с российским образованием, не знаю, и, и как этот самый Филипп женился на Изабелле mm -mm. в Испании, и как э, э, из чего состоит э, э, этот самый не знаю космические космическое топливо э, э, это нормальное свойство человеческой психики и это ресурс важнее нефти потому что наличие такого любопытства в стране <связывая> именно оно делает нас развитой страной. Именно оно интегрирует нас в цивилизацию, в будущее, во время, в, в, в то, что не даст нам выпасть из контекста. Как я понимаю, с этой точки зрения вы оптимист. Делай, что должно, и будь Буд, что будет. будет. Понятно. Это не тот вопрос. Мы профессионалы, мы должны работать и учить тому, что должно быть правильно. Как должно быть? В феврале прошлого года вы опубликовали в «Русском репортере», с моей точки зрения, я тогда же его прочитал, «Очерк о Приднестровье». Да? Это ведь ваша работа, правда? Да. Во-первых, я должен вам сказать огромное спасибо за этот текст. И во-вторых, а, вот я его еще раз перечитал вчера, да, думаю, ну я хоть как-то готовился к встрече с вами, да? Я тронута, боже, я тронутый, Юрий. Вот. Я, знаете, о чем подумал? Вот в каком-то смысле это строго научная журналистика. Вот этот очерк. А с точки вот зрения осм кажется, осмысления, да. В, область, вот, в сферу научной журналистики можно может входить вся научная, да, журналистика. Да, да, да. С точки зрения осмысления, вот фактов, связи, каких-то событий, явлений. И в то же время, э я знаю ваши высказывания о том, что, ну, собственно говоря, они и сегодня промелькнули, что цинизм полезен, что не надо себя там, всего погружать в текст. Должен быть контакт Должен, с реальностью. Да. А, да. Вот да, это я имею да, в виду. Отняла, да, я Вот да. это я имею в виду. И в то же время, э, ведь э, личные интонации там однозначно присутствуют в этом тексте. А, как без этого? Конечно. Этому тоже можно научить. Вот как я говорю студентам? Понимаете, вот греки, у греков было два э, слова для определения искусства. Есть арта и есть техны. Mm -mm. вот арта – это то, что у тебя в голове. Это твое вдохновение, это твои эмоции, это то, что рвет тебе душу, это сопли, это, это слезы, это, вот, это всякое, вот, всякое вот это тонкое, неуловимое. А техна – это когда ты взял арта, и свинтил. И свинтил. Майковский главный, Крепко. Да? Стихи свинчу. Круто. Да. Это то, что ты вынес из себя. Ты без арты это не сделаешь. Отлично. Ну и на арты. Ты да. это не сделаешь. Да. Да, да, Арты никто про арты никто не узнает, если не будет техно. Нельзя э, э, не как все начинают писать. Я сейчас все скажу. Вот я сейчас все скажу, я так, меня так разрывают эти чувства, это, угу. это знание о мире, сейчас я все скажу. И вот тут по рукам его, по ну морде. Да. То, что называется Бедно. отбор. Да. И дальше отбор, начинается работа. Люди, Между да. тобой и текстом должен быть прием. Работа, профессионализм, как 17 вариантов трехстрочной записки «Жене» есть у Пушкина. Не слышал об этом, признаюсь. Он был маньяк, ну, он был, он был невротик, конечно. Ну, да, он был да. споставлен вот в голове этот перф... ну, перф... ну, перфекционист. Достаточно эффект... посмотреть рукописи его, как они как он из... излопачены Как он все, это да, все. Да. Ольга, огромное вам спасибо за это интервью. Я хочу вам, искренне хочу вам пожелать успехов не только на поприще на школа научной журналистики в русском репортере, но и на просто журналистском поприще Пишите. Вас интересно читать. Спасибо. И на этом сегодняшняя наша программа заканчивается. Я напомню, что это была программа «Акцент». Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. В студии у нас была основатель и преподаватель научной школы школа научной журналистики, редакции журнала «Русский репортер» Ольга Андреева, которая любезно согласилась приехать в КФУ и прочитать несколько лекций в нашей в школе научной журналистики Казанского федерального университета. До следующей встречи. Спасибо за внимание.